Ассаляму алейкум варахматуллахи аббаракету ва всем мусульманам и всем не мусульманам, которые ищут прямого пути. Всем добрый день. Сегодня у нас будет на обзоре очень интересный дом, а точнее, будет сегодня у нас исламский дом, потому что есть кое-какие моменты, которые отличаются кардинально от простого, традиционного домика, который мы строим у нас на канале, у нас э, на участках. Который отличается от, э, своими некоторыми нюансами, о которых сегодня мы поговорим и которые здесь были реализованы. Я думаю, многим понравится такая концепция дома и даже простые люди могут взять на вооружение себе вот эти вот все приемы, которые были сделаны в этом доме. Итак, сегодня у нас очень интересный дом. Дом у нас с четырьмя спальнями, кухня гостиная большая и очень хорошее зонирование помещений. Пятно застройки дома у нас 160 квадратных метров, так что дом у нас получился и бюджетный, и в принципе очень хороший по функционалу внутри. Ну а с вами доступный дом, и мы начинаем обзор данного дома. Поехали! Итак, сегодня у нас на обзоре дом. Размер его 16 на 10 метров, то есть пятно застройки 160 квадратных метров. Полезная площадь, скорее всего, будет в районе 135-130 квадратных метров. И это очень хорошо, потому что домик получается довольно-таки простой и бюджетный. Дом сегодня у нас будет вот с таким фасадом, кирпичный фасад, белые окна, потому что белые окна у нас бюджетный вариант. Тоже, в принципе, если обограть, они тоже будут гармонично смотреться с фасадом. Также окна у нас не в пол, в пол у нас только в кухне, есть, только в зале. Остальные все у нас окна тоже с подоконником, потому что, друзья, сегодня у нас очень суровое время, поэтому экономим по максимуму. Домик у нас получается одноэтажный, высота стен у нас 3 метра в чистовую, крыша у нас вальмовая, четырехскатная, точно так же с открытой террасой на передний двор. Э, терраса у нас заменяет также кольцо, функционал двойной, поэтому тоже очень хорошая экономия. Точно так же экономия, и по участку потому что данный домик можно задвинуть и получить готовый двор вперед это очень актуально для небольших участков когда дом располагается по зелене и получается у вас спереди очень маленькая площадь и сзади тоже маленькая площадь здесь в принципе можно расширить тоже таким прием домик у нас очень хорошо зала поэтому вот у нас боковые стенки если они даже будут выходить на соседский забор то в принципе здесь большой потери не будет потому что здесь у нас только технический Вот здесь вот у нас окно в гардеробке А вот вот с этой стороны у нас окно, по-моему, в котельной или в санузле. Сейчас мы пройдемся и посмотрим данную планировочку. Итак, друзья, если вам понравится данная планировка, то вы можете заказать ее чертеж стены сверху с размерами будет стоить 200 рублей. Также 3D-визуализацию проект вот этого всего дома могу вам отправить, тоже будет стоить 1000 рублей. Пишите в группе ВКонтакте, пишите в комментариях, пишите на почту, чтобы самим походить уже у себя на компьютере. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок, если вам нравятся мои планировки и то, как я я все это делаю. Поэтому, друзья, все ссылки в описании. Жду вас. Ну а мы начинаем снова планировку посмотреть. Итак, вот наша планировка перед глазами. Сейчас мы можем с ней ознакомиться поподробнее. Вот она наше открытое крыльцо, где мы можем выходить через гостиную прямо на вот эту вот терраску небольшую. Итак, вот наш вход в дом. Если вам не очень хорошо видно, вот она дверь наша. Дверь обязательно со стеклом, то есть сбоку стекло, либо сверху стекло, для того, чтобы у нас прихожка была освещена. Итак, вот так вот у нас получается прихожка. В прихожке у нас, с левой стороны у нас получается, есть обувница, где мы складываем обувь. С правой стороны у нас большие встроенные шкафы, потому что это дом для большой семьи, напоминаю, это исламская семья, скорее всего, будет, потому что проект заточен именно под них, поэтому прихожка должна быть просторной. Из прихожки мы точно также можем попасть в туалет, здесь у нас установлен унитаз и раковина размер туалета площадью 1,8 квадратный метр и с правой стороны сразу же мы можем попасть и с вами в зал общественная зона то есть самая фишка вот этого дома вот сейчас вот посмотрите в общем на всю планировку сейчас я буду вам рассказывать про те нюансы которые именно затрагивают исламский дом в нашей культуре женщины не должны пересекаться с мужчинами это одно из основных это скажем особенностей между светскими и исламскими семьями потому что мужчины отдельно женщины отдельно и вот смотрим наше приходится общественная зона получается затрагивает здесь у нас туалет и здесь у нас гостиная то есть спокойно любой гость может зайти и вот здесь вот у нас перегородка здесь я сделал ее со стеклом чтобы показать просто примеры как это все будет выглядеть однако вот скорее всего перегородку нужно сделать глухой это раздвигающаяся перегородка которую можно когда-то раскрыть когда никого нету гости нету то есть объединить полностью кухню гостиную когда это надо либо когда пришли свои там родственники когда не нужно укрываться там и закрывать двери везде жену там и детей а когда вот уже гости чужие приходят там мужчины чужие там к мужу приходят там какие-то дела там или просто в гости заехали соответственно чтобы жену не ограничивать в передвижении в доме то вот эта перегородка у нас закрывается и вот она общественная зона полностью терраса крыльцо прихожка туалет потому что в любом случае в туалет захочется кому-то там сходить чтобы опять не ходить по дому и вот у нас гости... гостиная то есть вот эта вот вся зона она полностью ограждена и не ограничивает проживающих которые в этом доме людей чем-то и заниматься в принципе они могут точно так же вот с левой стороны у нас расположилась зона для детей то есть у нас здесь расположились испанию в этом поподробнее уже пройдемся просто я сейчас объясняю вам концепцию и здесь у них собственный санузел то есть спокойно они не тревожи не ходя вот сюда вот в общественную зону могут сделать все свои дела гардеробка у них здесь есть с каждого комнаты все там стулья столы там рабочее место санузел точно так же они могут Могут пройти на кухню здесь, пообедать, покушать, опять же, не заходя в общественную зону и правая сторона у нас полностью отведена под хозяйскую зону, потому что хотелось, конечно, можно было сделать здесь спальню среди детей, но, конечно, самый лучший вариант, конечно, это будет отдельно и люди, которые проживают с большим количеством детей, меня поймут, что иногда тоже нужен отдых от детей, иногда можно тоже уединиться, поэтому вот здесь вот такой вот прием: когда, когда спальня родителей удалена от спален детей, это очень хороший вариант. То есть жена здесь спокойно тоже зашла, здесь у нас есть санузел здесь у нас есть котельная прачка, здесь и есть, здесь и своя и спальня, то есть и она здесь также может выйти спокойно из своей зоны на кухню и также уйти. Для исламской семьи вот это вот стопроцентный вариант, поэтому, друзья, если у вас есть такая задача сделать дом для своей семьи, то вот такой вот вариант я думаю, стоит рассмотреть. Напоминаю, это базовый вариант, потому что многие люди меня смотрят с многих стран приближайших там, потому что в Казахстане любят у нас, например, комнаты побольше, здесь вот комнаты оптимальный для европейской части россии но в основном кавказ казахстан они любят все побольше поэтому друзья это просто базовый вариант. все это можно масштабировать то есть если вам не нравится размер кухни то ее можно увеличить то есть сейчас мы смотрим на саму идею расположения помещений которые здесь сделано чтобы вот реализовать вот эти вот все нюансы которые бывают в исламской семье Итак, вот так вот друзья сейчас мы с вами пройдемся поподробнее и посмотрим на все наши помещения Итак, прихожка у нас 8,7 квадратных метров. Как я уже и говорил, у нас в прихожке есть входная дверь, и обязательно здесь нужно делать стекло для, естественного освещения помещения. С левой стороны у нас обувница, с правой стороны у нас встроенные шкафы для всей семьи. Дальше, с левой стороны у нас также 1,8 квадратных метров туалет, умывальник и унитаз. С правой стороны у нас, получается, гостиная 19,6 квадратных метров. Ну, не такая большая, но и не маленькая. В гостиной стоят у нас два дивана и также стоит столик. Телевизор в основном мусульмане не смотрят. Также есть стол обеденный, когда можно раздвинуть перегородки. Здесь же быстренько наложить все, оформить стол красиво. Дальше закрыть перегородки и дальше готовить все там, заниматься своими делами. Как я уже и говорил, если нам не нужно вот это вот зонирование, мы просто убираем вот эту вот перегородку. И у нас уже объединяется помещение с кухней. И у нас получается общая кухня-гостиная. Размер кухни у нас получается 23,5 квадратных метров. Здесь у нас стоит очень большой гарнитур. Вот здесь вот во всю стену. Точно так же большое окно у нас на задний двор. Здесь вот створка открывается, а здесь вот сплошно, сплошное стекло, когда очень хорошо, вот мне нравится вот такой вот вариант. С правой стороны у нас 60-е пеналы, где можно встроить всю технику, холодильники, печи, микроволновки и тому подобное. Все вот здесь вот поместится. С левой стороны небольшие пеналы уже сделали, чтобы площадь не занимать. А здесь 30-е глубины шкафы. В принципе, тоже для какого-то хранения, так как здесь у нас нету кладовки для самой кухни, вот здесь вот все можно, в принципе, хранить так вот мобильно. И посередине у нас остров, также интегрированный небольшой столик, то есть дети в основном любят, скорее всего, вот так вот сидеть, быстренько перекусывать, прибежали, покушали, убежали а дальше. В принципе, тоже очень хороший вариант. Итак, возвращаемся мы обратно с вами в общественную зону, это в прихожку. Из прихожки у нас здесь вот есть дверь, это у нас получается дверь в такой вот холл, в развязку, где у нас идет детская зона. И вот мы заходим в нее в детской зоне, в детской зоне у нас есть санузел, санузел площадью 4,4 квадратных метра. Здесь у нас установлен душ, окно у нас на передний двор, естественное освещение, есть у нас унитаз, есть у нас умывальник и также есть место для хранения. Дальше мы возвращаемся с вами в прихожку, и вот первая комната, спальня с левой стороны, которая выходит на передний фасад. Площадь у нее 10,6 квадратных метров, однако она небольшая, да, но зато здесь все поместилось. Шкаф двухметровый, диван двухметровый, здесь у нас рабочее место, кресло со, со светом на правую сторону. Все здесь, в принципе, что еще нужно? Вот если увеличивать эту комнату, то, я думаю, здесь просто бессмысленно будет раздуваться серфина, как я уже во многих видео своих говорил. Поэтому, друзья, это базовый проект. Если вам нужно больше помещений, обращайтесь, сделаем больше вам помещений. Также в детской зоне у нас расположилась здесь гардеробка. Здесь можно, в принципе, сделать и гардеробку, и кладовку. Вот здесь вот у нас немножко вот так вот нарисовалось. И также у нас здесь есть одно, естественно, освещение. Также э, в помещениях, здесь в коридорах тоже у нас есть встроенные шкафы вот шкаф здесь стоит. И вот здесь тоже стоит шкаф. То есть зона хранения в данном доме очень по максимуму здесь расположена. Потому что здесь очень много вещей. Большая семья, много шмоток. Поэтому вы сами понимаете. Верхняя левая комната. У нас 11, 6 квадратных метров. В принципе все точно так же как и в первой комнате. Двухметровый диван, двухметровый шкаф, рабочее место. Комната правее 11 квадратных метров. Все то же самое. Аналогично диван, шкаф и рабочее место. И переходим мы с вами к зоне родителей. Здесь тоже она очень хорошо зонирована, как вы уже сами видите. То есть, жена может спокойно зайти вот через кухню-гостиную, когда во время нету никого. Здесь просто можно из гостиной зайти. Здесь у нас звуковой, как я называю его, буфер стоит, потому что если здесь была бы сразу бы спальня, то звукоизоляция была бы очень плохая. Потому что здесь под дверью, под межкомнатной, как вы знаете, здесь должен быть зазор для вентиляции и вообще, чтобы дверь не задевал, ни шел около пол. В любом случае, здесь будет какая-то щель. Поэтому здесь вот такой вот буфер я всегда делаю. И также вот из этого помещения, как скажем, будет маленький холл, у нас здесь есть гардеробка. В гардеробке, в принципе, можно поставить и, получается, стиральную машину по желанию. Но так как у нас здесь есть котельная, тоже можно ее заполнить задействовать. Также из этого помещения можно попасть в санузел, он располагается у нас сверху. Здесь у нас стоит ванная, умывальник и есть унитаз. Также из этого помещения мы можем попасть и с вами в котельную. Вот здесь у нас также стоит вот у нас стиральная машина, здесь у нас стоит какие-то шкафы, здесь у нас стоит газовый котел, скорее всего будет газовый котел. Также по газовому котлу хочется сказать, то, что здесь у нас тоже очень удобно. Допустим, вы отсюда ведете газовую трубу, здесь у вас зашла, также здесь быстренько пошла-вышла и вот здесь у нас на кухню, все это зашло. То есть, все компактно, все в одном месте. То есть, также предусмотрено то, что здесь под газовую котельную все допустимо. Точно так же, вот как я уже говорил, лучшим решением, конечно, совмещать э, санузел и э, прачку, потому что в санузле мы в основном снимаем грязную одежду, здесь же сразу выкинули, постирали. И вот э, стиралку я сделал именно в родительском крыле, потому что по своей практике, то что жена в основном будет все это стирать, здесь вот все это будет развязываться, здесь вот будет все скидываться, приходить здесь же будет сушиться, и вот здесь вот самый основной гардероб, потому что вот этот гар гардеробка, она скорее всего будет служить точно так же и для сезонных вещей, потому что если детям дать там доступ к этому всему, то это все будет просто, ну, так скажем, будет бардак везде. Поэтому, друзья, вот такой вот вариант планировки у нас получился. Если вам понравилась данная планировочка, то вы можете заказать ее, 200 рублей будет стоить чертеж стен вид сверху с размерами. Домик очень интересный, напоминаю, 10 на 16 метров. Также можно можете заказать индивидуальную планировку под свое задание, под свой участок. Пишите в комментариях, пишите в группе ВКонтакте, пишите мне на почту. Ну а сейчас мы с вами пройдемся в 3D уже и посмотрим в реале, как это будет глазами жильца смотреться дом внутри. Итак, заходим мы с вами в Наш исламский дом, по фасаду он 16 метров, то есть соответственно на участке 22 метра вы можете построить данный дом. Если участок будет меньше 22 метров, то скорее всего вы такой дом не построите, и либо его нужно будет уменьшать в размерах. Итак, заходим мы с вами на крыльцо и прихожку. Очень хорошее решение, потому что это экономит как минимум в два раза больше бюджета. Потому что крыльцо и террасу сзади обычно делают, то это нужно крышу сделать, фундамент нужно сделать сделать какие-то опоры поэтому здесь вот такой вот вариант очень бюджетный здесь у нас стоит стол есть стульчики открытая терраса в летнее время может раздвинуться полностью и объединиться с гостиной тоже хороший вариант Итак, заходим заходим с вами через дверь обязательно делаем вот такую вот вставку из стекла либо здесь сбоку либо можно сделать сверху если ширина прихожки не позволяет итак заходим мы с вами в прихожую прихожую Просторная для большой семьи, здесь большая обувница, поставили, разделись, поставили обувь, с правой стороны у нас встроенные шкафы, здесь повседневная одежда верхняя лежит. Дальше, проходим мы с вами. Человек захотел, например, в туалет, либо ребенок. Зашли сразу же из прихожки в туалет. Здесь у нас раковина. С левой стороны у нас стоит унитаз. И вот такая вот у нас общественная зона. Сразу же мы сможем попасть из прихожки в гостиную. В гостиной у нас стоит уже, скорее всего, накрытый стол. Здесь у нас стоят два двухметровых дивана. Есть у нас столик небольшой. И также вот это, вот, как я уже говорил, можно в летнее время раскрыть полностью все окна. Потому что варианты по остеклению есть много. Здесь сдвигающиеся створки, не сдвигающиеся. Также можно просто вообще всю стену сделать стекля тоже будет очень интересно смотря опять же какой стиль дома вы выбираете и вот она полностью наша общественная зона то есть гостиная там у нас прихожка то есть человек сошел чужой например там к мужу в гости полностью семья изолирована делать своими заниматься делами никого не беспокоит итак и также вот она у нас гостиная и кухня. Кухню я сделал перегородку стеклянную, я уже говорил, то, что, чтобы показать вам весь объем. На практике, скорее всего, она будет у нас глухая. Например, какую-то здесь вставка из дерева можно будет сделать, чтобы она была непрозрачная. Итак, заходим мы с вами на кухню. На кухне у нас стоит вот такое вот окно сплошное, очень мне нравится. И здесь у нас плодка, одна, которая будет открываться. Здесь у нас полностью гарнитур. Стоит очень большой широкий, здесь все поместится просто у вас с правой стороны 60 пенала, 60 сантиметров глубиной, здесь поместится и все... Холодильники, СВЧ, получается, печки всякие и тому подобное. С правой стороны у нас здесь вот стоят 30-е пеналы. Здесь, скорее всего, можно хранить какие-то сыпучие материалы, там макарошки, рис, там картошку и тому подобное. Потому что данная кухня у нас не оборудована, а отдельная кладовка Это будет все заменять. И также здесь у нас посередине стоит остров. Остров тоже очень интересная вещь. Здесь, в принципе, можно даже раковину интегрировать сюда. Также есть небольшой столик для перекуса, для быстрого, потому что дети, скорее всего, так и будут бегать туда-сюда, перекусили, и чтобы стол не накрывать. Стол это уже, конечно, более такой, этот, официальный для таких вот гостей, для больших. Поэтому, когда у нас здесь никого нету, семья спокойно сама отдыхает, то эту перегородку спокойно можно сдвинуть в одну сторону, либо в другую сторону. Объединенная кухня-гостиная, как в современных всех домах. Поэтому, друзья, это очень хорошее решение. И сейчас мы посмотрим с вами детский блок. Здесь у нас, получается, войти можно посюда. И также можно войти у нас с прихожки. То есть, два входа сюда. Заходим. Здесь у нас вот такая вот развязка в помещении. Вот с правой стороны вот здесь встроенный шкаф. Есть, с левой стороны устроенный шкаф, например, здесь пылесосы какие-то хранить, чтобы быстренько уборку сделать. И заходим. Здесь у нас в санузел. В санузеле у нас с правой стороны стоит шкаф для хранения, с левой стороны унитаз, с правой стороны у нас умывальник. И также естественное освещение у нас стоит в душе. Ну, чтобы никого не видно было. Вот такой вот у нас санузел здесь получился. Также здесь у нас предусмотрена вентиляция. Дальше выходим. С левой стороны угловая спальня небольшая. Диван двухметровый, рабочее место, окно на передний двор и двухметровый шкаф для одежды. Ну, для одного ребенка, я вот считаю, просто просто предостаточно. Я сам жил в такой спальне, ребенком. Мне не было никакого дискомфорта, и поиграть мог я здесь. И вещи какие-то, и компьютер поставить. Все, в принципе, здесь вмещается в такой комнате. Так, дальше мы идем с вами по коридору. И с левой стороны у нас здесь вот есть тоже гардеробка такая небольшая. Можно сделать просто кладовочку, как я уже говорил, под пылесосы, под гладильные доски. Там может там какой-то инвентарь такой детский, что там вот складировать. Думаю, каждый хозяин здесь найдет себе применение. Главное, чтобы оно здесь было. А дальше выходим мы с вами в следующую спальню. Спальня идентична. В принципе, одинаковые три спальни у нас получилось, чтобы дети, так скажем, не подрались с друг другом, у кого какая красивая спальня. А вот шкафчики, диван, рабочее место. Дальше возвращаемся. И третья детская спальня у нас получается точно такая же. Диванчик, рабочее место. Окна выходит на задний двор уже, конечно. И вот здесь вот такой вот шкаф. В общем, выходим обратно и идем уже с вами. Проходим кухню здесь спокойно может ребенок выйти холл зашел на кухню здесь у нас перегородка закрыта там ходят гости там здесь никто не беспокоит быстренько зашел покушал обратно ушел к себе в себе спальню точно также в принципе можно легко там пройти в прихожку выйти на улицу тоже опять никого не без не заходя в гостиную ну и вот наша дверь э, уже в родительскую спальню родительский блок заходим и и вот это вот мы видим с вами холл такой разделяющий звукоизолирующий здесь сразу стеклянные двери для для гардеробки, в гардеробку зашли, здесь есть у нас шкафы, положили вещи, можно в принципе сделать и открытые полки какие-то, более интересно тоже будет. И с левой стороны у нас стоит санузел, в санузел заходим, здесь у нас унитаз. Раковина и ванна здесь уже стоит, там был душ у нас, то есть по вкусу можно там переменить, можно здесь сделать ванную, там раковину, как бы без разницы. С левой стороны у нас стоит большое зона хранения, тоже шкаф, вот зоны хранения в этом доме проработаны по максимуму, чтобы в каждой комнате практически был свой шкаф, что-то можно было засунуть, потому что если у вас нету вот этих вот скрытых зон хранения, у вас все это будет на виду, где-то болтаться, валяться, поэтому вот с помощью вот таких вот шкафов, это самый большой лайфхак, и с помощью вот таких шкафов вы наводите порядок в доме пусть он будет за дверками валяться но главное чтобы это не видно было глазу но его с левой стороны у нас здесь вот вин шахты есть есть у нас вот здесь стиралка здесь тоже опять же шкафы с правой стороны у нас здесь газовый котел опять же свет на задний двор вот котельная у нас здесь тоже оборудована котельная прачечная итак возвращаемся с вами в холл родительские, и заходим уже здесь в спальню. Спальня двухметровая, кровать стоит, тумбочки стоят, окно у нас на передний двор, здесь у нас стоит большой шкаф, еще есть тумбочка, и вот по желанию также вот можно, вот там у нас терраса есть, можно террасу вообще до угла расширить, как бы, если вам нравится, и охота будет из спальни прямо выходить, здесь тоже сделать можно паранорамные окна, но по э, зонированию, конечно, в этом доме у нас это не вмещается. Итак, дальше идем и возвращаемся с вами в кухню-гостиную итак друзья вот такой вот шикарный дом для исламской семьи возьмите себе на заметку если вы ищете вот именно такой дом потому что есть на канале на ю э, варианты этих домов но они немножко не складываются, потому что люди не в своей тематике немного э, так скажем подают этот материал поэтому друзья решил специально для вас э, столько времени потратил сделал вот такой вот вариант отдел под себя как бы я бы себе это хотел поэтому друзья берите, наслаждайтесь стройте думаю вам это очень понравится. Ну, а если понравится, то обязательно, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Также, если вам понравилось, то чертеж стен, ведь сверху с размерами данного домика будет стоить 200 рублей. 3D-визуализация, чтобы вот так на своем компьютере походить будет стоить 1000 рублей. И точно так же вы можете заказать индивидуальную планировку под свое задание, под свой участок. Пишите вконтакте, пишите в комментариях и пишите мне на почту. Все ссылки будут под видео. Ну, а с вами был Доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока.